I туда пол ну не помню да. третья часть мешка готовится сюда третья часть Ну мешка две части туда третья часть пепел она третья да увидишь, сам увидишь скажи. Да. он не верит, но да да да да Сладко. да угу. Сладко, да да да вроде нормальный такой более менее да? можно найти один нормальный да а? не ну понятно что то что сверху бралось да. там а, да. а то что надол уже да, да да да Так, так думаем, 3 тонн больше Да, ну, судя по да, Порядка 15 если. Одна треть 21 еще есть, я вижу, оно по цвету видно, что он светлый.